Мир вам, дорогие друзья, сегодня я хочу вам рассказать о том, как, как учиться славянский язык, потому что я смотрю, как другие пытаются это делать, и я вижу одну проблему, которая мешает людям, естественно, научиться другого языка, ну, родного языка, потому что и польский, и русский, они славянские, у них много сходства, и мимо этого люди учат его на разницах, так как, например, мы знаем, что на русском есть слово время, на английском time. Сходства не видно, так учимся через разницу, различия. И такое же происходит много раз между польским и русским, но люди не умеют найти сходство очень часто. Например, я хотел вам рассказать о двух словах, о слове «время» и слове «час». Только что увидел, что кто-то написал, что это ловушка слова час, потому что на русском это значит что-то другого, чем на польском. Ну, если смотреть поверхно, ну тогда мы видим, ну да, на, на русском час это 60 минут, а на польском это просто время. Если посмотреть глубже, заинтересоваться историей этих языков, мы узнаем что-то другого. Мы узнаем, что на славянском языке были три слова или даже больше, которые где-то там э, связаны с, с временем. Это слово год, это слово час. И слово время. Если мы посмотрим на все славянские языки, мы найдем эти слова. Я, я только что был удивлен, что на, даже на полском есть слово время. Которые, если смотреть по правилам, это одно и то же, что и время. Итак, надо понять, что было время, а что было час. Время? Это концепция того, что есть причина и следствие. Так время это просто порядок вещей. Одно было прежде другого. А час это была единица времени. И просто на, на русском изменение было такое, что час э, начал значить. Это уже одну единицу времени, которая имеет 60 минут. На полском или на чешском или на украинском стало другое. Просто люди забыли о слове время и просто для всего начали использовать слово час. И вот и все. Такая же... таким образом смотреть, тогда мы увидим, что этих сходств есть намного больше, и, и тогда качество изучения есть совершенно другое. Не так. Надо просто только понять, что прошло много времени, где-то тысячелетия, как э, как славянские языки развиваются отдельно, так и слова набирают другие значения. Но если понять, как это происходило, как фонетика изменялась, Например, если я, я, я говорил о слове «время», откуда я знал, чтобы искать слово «вжемю», которое можно найти в словаре, просто это старый поиски и этого слова уже много веков не пользуется. Но я знаю, чтобы его поискать, потому что если есть конец слова «я» на русском, тогда очень часто будет будет на польском он э, например имя email. да сейчас я не найду больше примеров, но такое есть очень часто, и так я знал что вместо я в конце будет el. другое правило если на польском есть который читается как Ж, тогда на русском будет РИ. Например, корень – кожень, река – жека. Да? И так я знал по этих правилах, что время на поиске перевозится как в ЖЭМИ. Я посмотрел в словаре, нашел. В тринадцатом веке еще на польском ползывалось такое слово. Интересно. И когда вы найдете такие правила, а их есть очень много, тогда и слушать будет проще. Вы будете понимать слов, которых вы никогда не слышали. Надо просто настроить свой ум на определенные вещи. И это суть учёбы другого родного языка, как получается с польским и русским. Потому что это один язык для меня, лично. Три года назад я ничего не понимал с русского. От того, что я настроил свой ум на определенные вещи, тогда я различия особого не вижу. Это как диалекты одного языка одно и то же. Так, ищите просто сходств, их много, и тогда вы добьетесь успеха, мир вам.